Смысл такой, что когда вы находитесь рядом с женщиной, которая с вами, ваше лучшее, оно активируется, а ваше худшее, оно не активируется. То есть, например, есть там у каждого из нас, там, не знаю, лень какая-нибудь, прококсинация, э, самогнобление, жалость к себе. Вы встречаете с женщиной, активируется, например, уверенность в себе, смелость, активность, ответственность активируется. Ну, явно эта женщина у вас сильнее делает. И надо рассмотреть ее как потенциальную жену. Ну, а если во все тяжкие с этой женщиной, ее не нужно рассматривать как потенциальную жену. А что все ну, например, вы там с ней, там, э, не знаю, сидите пивом, хочется пить, ничего не хочется делать, хочется лежать на диване, хочется э, кого-то осуждать, жаловаться на жизнь, хочется, э, не знаю, завидовать кому-то. Вот вы с ней там вот посидели вместе, взаимодействовали энергетически, и у вас возникают такие желания. Вот. Это сомнительный союз, потому что дальше будет хуже, это будет все усиливаться и усиливаться. А идеальным еще раз, каким должен быть? Я считаю так, ну, услышьте меня, что вы должны четко понимать ваши жизненные цели, намерения. И если женщина их усиливает, она вам подходит на данный момент. И есть смысл с ней объединиться в союз. Хорошо бы во втором этапе спросить, а как тебе со мной? Вот. Ну, это должно происходить на уровне знакомства. То есть, если она там расцветает, она становится более красивой, более энергичной, там, более легкой, какой-то позитивной, вы на нее тоже позитивно влияете. То есть, вы для нее тоже являетесь усилителем, ресурсом. И, конечно, тогда вместе ваша семья будет круче, чем вы по отдельности. Ну, а если вы один, например, более успешен, чем с ней, нафиг такую женщину, она вам не подходит. Она может быть внешне красивой, она может быть соответствовать каким-то современным, не знаю, там, стандартам, правильной, там, сексуальной и так далее. Но именно вам она не подходит, она для вас, она ваш огонь не разжигает. Она как... может быть, наоборот, тушить ваш огонь, допустим. А как отличить еще, например, период? Влюбленности, когда все там, ну, как-то угу. первый когда там все круто. И ну, так и будет дальше, или это просто в этот период влюбленности? Нет, смотрите, короче. вот если в период влюбленности есть и круто все, это хороший знак. А. Ну, то есть, вы поймите, что влюбленность это некоторый кредит. То есть, вы когда в кого-то влюбляетесь, происходит энергообмен. И э, это лучшее, что может быть. Если дальше вы обладаете определенными социальными навыками и понимаете, как устроены отношения, что вы можете делать, что можете от нее брать, вы можете это поддерживать этот, этот запал. Если этих навыков нет, то все благополучно погаснет. И потом придется кредит отдавать в виде ответов на, на взаимные какие-то претензии. Поэтому влюбленность это хорошо. А как делать, например, чтобы не, не угасало это? Ну, как это делать? Проявлять себя, спрашивать, что хочет партнерша. Что? Если вы в отношениях себя игнорируете, это получается какое-то самопожертвование. Если вы в отношениях игнорируете партнера, это какое-то использование. Когда хорошо обоим, тогда огонь не будет полыхать, не будет угасать. То есть ты должен четко понимать, что хочешь ты, и четко понимать, что хочет она. И предлагать механизмы реализации этого. Например, ты хочешь быть самым крутым в своем деле, а она хочет от тебя ребенка. Надо реализовать эту эту потребность. Если кто-то реализовал, кто-то нет, будет им обида и мстя потом. Ну, я простые привожу примеры, чтобы было понятно. Конечно, может быть ряд потребностей. Но если вы не в курсе, что хочет ваша женщина, рано или поздно она перестанет вас поддерживать и давать вам заряд. Вначале она будет просто закроется, потом она начнет вас мочить. Будет выбивать энергию из вас через обиды, через скандалы, через манипуляции, обвинения какие-то. Ну, я думаю, все в какой-то степени имели похожий опыт. Ну и вы, я думаю, то же самое выносите и мозг, если она игнорирует ваши потребности. То есть пытайтесь выбить через, через уже через претензии, а не через просьбы. Поэтому метафора такая: то есть если вы подошли к лодке и хотите плыть вместе куда-то, поинтересуйтесь, в каком направлении хочет плыть она. Расскажите, в каком направлении хотите плыть вы. Скажите, сколько вы хотите гребсти, сколько будет гребсти она по времени. Что вы будете делать, когда будете отдыхать в этой лодке. Потому что лодка – вот это вот метафора семьи. И хорошо бы договориться, как говорят, на берегу. Кто куда плывет, кто что будет делать, сколько и когда. Они так, что классная лодка, давай попробуем, давай попробуем. Ой, что ты гребешь не в ту сторону, а что я все время в эту сторону грибу. Потом веслом, да, да, потом, да, да, да пошло правда. на все нафиг, это гвоздем там пробили лодку, вот, пускай все похерится, пускай тонет это все, да. да. Или, или кто-то там за борт выпрыгивает, или где-то там, о, там какая-то другая лодка, она покруче, о.